Белилами. Угу. Просто белила напачкаешь на весь холст. Мокрые белила. Вот такие. а кефир. Белила а-ля кефир. Угу. полностью полностью полностью намочишь холст. Угу. Когда ты его намочишь, ты возьмешь тряпочку. Часть тряпочки возьмешь. Сделаешь из нее фигушку. То есть такую плотную площадочку. Угу. И не соберешь вещество, а только распределишь по холсту равномерно. Посмотри, что получилось, да? Угу. Равномерно, хорошо сели белье. И уже в это ты начнешь загонять и розовости, и зелености. И другие цветики можно произвольно не повторяя uh -huh. даже то что ты видишь перед собой создать просто мглу цветовых пятен uh -huh. потом в эту мглу начнем вводить рисунок uh -huh. и так беленьким сначала потом на тебе чистую тряпочку в данном случае мы сейчас сегодня не тряпочками а полотенцами вытираемся uh -huh. поэтому для работы тебе понадобится тряпочка а для вытирания кистей полотенце такое то есть середину легко найти. Ее вообще всегда легко найти. Угу. Дальше губы пошли почти параллельно низу и верху, да? То есть горизонтально. Угу. Есть там такое, да? Ну, да? А здесь они свернули, и здесь почти угу. вертикально. Угу. Вот как легко оказалось найти губы. Хотя ракурс у них мощнейший, правда? Угу. Губам легко будет привязать ноздрики. К ноздрикам, смотри, легко прирезать глаз. Угу. Он в этом месте? Да. Смотри, какое маленькое там расстояние. Значит, я даже и то не выдержал. Поставил выше. То есть еще ниже. Итак, вот глаз и вот глаз. Потому что он вот по этой траектории лица находится. Угу. Когда ты это выстроила, начинаешь уточнять. Все делаешь пока с краснотами коричневостями зрачочек зрачочек утемнила ноздрички взяла вот этот инструмент выразила вот эти линии хотя бы чуть-чуть обозначила выразила поточнее вот эту линию Логично? Угу. Давай. Еще раз. Так. Возьмем мастихин. Возьмем голубой, розовый, коричневый. Получится чернющий цвет. Угу. И отсечем. Темное. Вот прямо, аж таким захватом. Потом возьмем цветнотики, которые там есть. И прямо вписывая одно в другое, вписывая одно в другое, создадим вот эту нарядненькость. Прикольно? То же самое с голубыми и прочим. Белилами немножко отъешь там, где лишнее. Вот такие острова белил красиво организуют края. Угу. И ты там видишь что-то подобное. Угу. Прямо шпатлевательно белилами отсечешь одно от другого. Потом мы еще брызги кинем Я покажу, что значит кинуть брызги mm -hmm. вот. Но пока формируем рисунок mm -hmm. Несмотря на то, что вроде бы не так плохо Но ты собрала черты лица в кучечку Смотри, глаз устремлен вот в эту местность Вот траектория глазных Губки мелковаты Поэтому увеличишь Ну и соответственно подвинется многое. Угу. Хорошо? Угу. Вот это будет узенькое, как там и есть. Угу. Ну, до да уточни. Хотя, вот если не, не смотреть туда, то вроде бы все хорошо. Угу. То есть все-таки будем смотреть туда. То есть, Нужные. Глаза на этом брови. Да. Не... А брови вот тут. Я имею в виду глазная как бы а? линия. Ага. То есть понятно, что глаз вот, вот здесь, а брови где-то чуть-чуть здесь. Даже еще будет Вот глаз, вот бровь. Потому угу. ну, что бровь, смотри, хочет коснуться вверх. Да. Это должно быть. Угу. Потом ты будешь, в том числе, вот таким способом, от, ну, на, насекать туда цветовые какие-то вкуснятины. И раздавливать вещество. Uh -huh. И немножечко с ним доигрывать. Хорошо? Uh -huh. То есть раздавливать и, и, доигрывать. и доигрывать. Чтобы она немножко светилась. Uh -huh. Так. То есть при том, что здесь линия. Но так, чтобы она не выглядела э, одетой в пластырь. Uh -huh. Немножечко часть некую этих пятен подразотрем. И увлеклась густотой краски. Uh -huh. Вот я, когда укладывал краску, я ее удавливал а ты ее прямо наложила мощным пятном, потому что мощное пятно очень трудно уже возделывается то есть как финишная укладка, возможно и мощное пятно но до того, как мы точно убедились, что у нас рисунок хороший, лучше пятно делать раздавленным то есть чтобы, посмотрите, сколько я лишней краски собрал аж густота невыгодная густота убираем ее чернота ноздрей может делать видимость мертвого человека угу. поэтому лучше ноздри пусть краснят угу. с красниночкой. тогда там кровинушка Чтобы набрать вот это пятно, лучше подтереть вещество, поскольку это ответственное место. Подтерли вещество и загоняем туда небольшую меру вещества, которая еще позволяет себя моделировать. Когда краски много, она уже под пальцем скользит и не хочет моделироваться. Согласны? Смотри. Вот здесь вот уже много вещества, и оно сразу не хочет моделироваться. И желтый кричащий слишком насадила. лучше бы его угомонить. Мерцательное такое состояние. Еще обрати внимание, я создаю это по направлению окружности. То есть голова в данном случае штрихуется по вот этим траекториям, по траектории цилиндра. Смотри, я сначала задал траекторию, а потом уже к этой траектории. Вот, вот и вверх пошла брови, а она пошла вниз, потому что траектория... И все, смотри, все логично, все честно. Правда? Uh -huh. То есть держаться этих траекторий, этого ракурса, сложного ракурса, очень важно. Напомню, что здесь я сначала стер вещество, потому что слишком много было краски. А много краски трудно моделируется. А теперь малым количеством прекрасно можно домоделировать сложный узел. можно брать красный розовый и красный будет более богатый цвет такой цвет ну, цикломенный такой да? примерно там такое и тоже сначала смотри выстраиваю идею Траектории. Uh -huh. Тоже идею траектории. Теперь у меня и ноздри в этой траектории. И, ну, соответственно, благодаря этому и нос. И губы тоже выстроились в траекторию. Губы это червячок вот этих полосатостей. И их чуть-чуть вот так подсунуть и можно усилить еще прямо вот так вот пальцем подкладывая бликующие проявления в таких местах можно подтирать и тоже как и в носу добирать Тихо. Веществом тихо. Согласна? Угу. Теперь можно вложить синку, которая там есть, и чернику за счет голубой-розовый и сформировать кстати смотри тоже, здесь глаз, несмотря на то, что мы привыкли, что глаз это вот так угу. здесь оба проявления глаза это вот так угу. покажешь эти проявления может быть, чуть-чуть сместить сюда. Вот она, белизна. Угу. Подтек этот потом подсунем. Вот эти белые снаружи, он там красиво подошел аж сюда. И даже немножко наехал на вот эту над... надбровную дугу. Так, траектория вот этого желтого пятна как раз пойдет по скуле, по перегибу. Тоже будет хорошо. Вот здесь лучше сделать прогибчик, как он там и сделал. Хорошо? Когда mm -hmm. mm -hmm. она немножко как маска, венецианская маска, да? Как бы такая наружная часть, mm -hmm. что там тоже по-своему хорошо. Вот эти вещи лучше, смотри, вписать одно в другое. Согласно? Угу. Прямо писать. Не веточки вот эти рисовать, а локоны. Крупные локоны. Проявление локонов. Согласно? Угу. Потому что мастикин не умеет рисовать тонко, но умеет широко красиво делать. Угу. И здесь с этой стороны тоже чуть-чуть отсечешь, потому что размахнулась не наблюдая красивого рисунка, красивого силуэта в данном случае, размахнулось далеко, а там красиво, что именно так силуэт. Плюс вот эти выкрутасы голубого цвета. Ну там тоже подыграешь. Что касается этих пятнышек? У нас масла есть. Так, девушки, если хотите, гляньте, что значит накидать пятнышки. Да, Где-то на одном из видео была такая штуковина. Это что? Ты видела это да, штуковину? А, видела, значит, знаешь, ага. Кисточка с Нет, нет, нет. А как ты с как-то так. Как нет, нет, нет. А на тачке я посмотрю. Именно на масле замешиваем вот такую жижу. Так, ну как немножко... То же самое и с муглыми. Угу. Ну, они как-то здесь уместны, они наряд нет подобную живопись. Естественно, попасть полностью в его, э, эти самые, невозможно. Только общее впечатление. Пытаемся. Когда, когда есть возможность. Можно даже, понимаешь, аж, аж вот так ее бросать, эту линию. То есть набрать на, э, на край и аж вот соплю кинуть. Чуть-чуть вот. ну, подыграешь Смотри. этим сейчас, хорошо? Да. Э, Но ну, прежде чем ты это сделаешь, все-таки немножечко зачистить вот эту территорию. Так, чтобы была... Ну, вот это вот, вот это состояние. А потом на него выйдут и вот такие. Да. Ну и вот эту радугу можешь еще прежде, чем будешь. Ой. И вот эту радугу подыграть еще. Вот с этой полосатостью. И черноту можно усилить. Гл глубокую черноту сделать. Хорошо? Между ними, смотрите, сколько расстояния? На расстрелах. Выросли прямо от того, что на расстрелах.